Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel и сегодня будем продолжать проходить метро Last Life Redux. В прошлой серии мы, мы пробрались э, на базу фашистов, у нас, конечно, плен взяли. Потом мы выбрались из плена, потому что нам помог вот этот замечательный добрый мужик. Если бы не он, мы. все, сдохли бы уже и вся игра закончилась. О, ничего себе, сука. Нифига себе, у них тут парад. Да, сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита да. всем, кто кушает, на тех, кто не кушает, взять что-нибудь себя покушать, вкусненькое. Что-то не все одинаковые какие-то. Ч это, легендарный поди? Ну лекарь, да. А это кто? Это Гитлер там? Недостаточно. А типа они же не будут нас трогать, да? Ну, против них сейчас из прошлых серий там всех убивали, убивали. А, я могу сейчас пройти, нормально. У них оружие есть. Я спрячусь лучше. Ой-ой-ой. Это зря было. Ой-ой-ой. А у меня оружия нету, кстати. Да, конечно, не открывает. Они по мне уже шмаляют. Не открывать огонь, блин. Никто никто слушать меня не будет. Такой. Давай быстрее, быстрее. Опа, нормально. Сальтушка. Это такой нормальный. О, нифига себе, красавчик вообще. Смотри, что вытворяет вообще. Спаситель, красав вообще. Не знаю, нормально. Ну, по мне шмаляли, нормально, так. Думаю, что Ничего себе, что он уготворяет вообще. Вот это да. Да, конечно, сдается, а потом берет мне, э, как крыса стреляет. Офигеть, я, я вот такого не ожидал. Я завалил. Уезжаем а да, смотри, шмаляйте Сколько хотите, я все выиграл Мы уехали Так, э, побег Нам удалось невозможно Теперь моя задача предупредить орден Что черный пропал Это значит признаться, что задание провалено Но теперь, когда черный пропал Попал в метро, в одиночку Мне его не разыскать Нужно выбираться, выбраться на ближайшую нейтральную станцию Да, по не нейтральные, Они все опасны а оттуда и в полис. В штаб ордена. Павел покажет дорогу. Так я знаю дорогу. Мы же там были уже. Теперь Мы туда добывали, уже доходили. Тетральный. А ну вроде бы, бы живой, нормально. Вон, осматриваюсь. Черт, тупик. И что делать? Назад ехать? А ну, Нет! Не надо пробивать поле. Но теперь точно уже не живой. А что он ожидал еще? Ну, придется, да. А там есть патрончики? Там же были вроде бы, нет? Ладно. О, у меня только один автомат, и все. Больше ничего нету. А вон тут можно пройти. А нет, нельзя. Как я, как я на трубу она ржавая вообще провалится нафиг всё. а я как В смысле Э, а меня как В смысле вот какой хитрый все надо более все надо как-то текать нет что то Подожди, мне это не нравится все. Ну нафиг вас. Существует... Чё это, патрончики? До свидания. Все. А зря он туда в трубу пошёл, конечно. До свидания. Кто еще там? И ты тоже до свидания. чуть у тебя там оружие -то? Так, патрончики. О, у него обрез есть. Обрез мне не нужен, конечно, но никто тебя прикрывать не будет. Да сверху ж еще. все-таки с одной пульки всех убиваю. снайпер просто куда потери ну да потери а что вы хотели блин надо менять пистолет на хотя бы есть патрончики Надо пистолет у них реально патронов нету. А у них есть пистолет пулемет еще? Это что за фигня у них? Она для ближнего боли Ой. Она только для ближнего расстояния. А так если здесь это ж дроба считай. Односторонний. А да нету никакого подкрепления. Она мне походу. Не, надо другой ха А ха ха ха вообще. ха иди отдохни. ха ха получу сейчас. Так как они живые такие? А? Нет, там один остался. Я его не убил. О! Нет, это не, я думал, ты пулемет. О, это... это... не это показалось. Я думал, там как? 47. Нет, нифига там нету Не бомжи вообще, ночь фигню всякую. чего вообще? Пистолет? Откуда у меня пистолет? А, типа, у меня три разных оружия. А -а. Надо было пистолет, пулемет тогда брать. А? Все, спи. Его убивать не надо было, наверное. Да нет, надо было, он красный был. Ну, отдыхай, отдыхай. Все. А там же еще есть какой-то проход, да? Нет, закрыт. Блин это сигнализация что ли Блин, нельзя открыть ладно я бы сейчас бы конечно его спас но все закрыто что это бункер какой-то давай идем идем о здорово Нифига себе тут пауков, конечно. Развелось. Так, что там? А, друг. Паша наверняка ждет петля. Кто знает, что было со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, Какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. Ну да. Ментор такой случай, это нечасто. Я не могу его тут бросить. Ну, конечно, его тоже вот тут растерзают сейчас этим. Фашисты. Или нацисты там. О, это он? О, так кто он, он в камере тут сидит. Артём! Блин, Артемыч! Я да, знаю, это... что Мы как эти, как ну, ну да что я ему Достань меня отсюда, а я тебя к твоим счета. Но как мне это сделать? Какую вешалку? что вешать будет? На выход! Крыса Давай, убивай его. Э -э. Ребят, Надо было увалить просто и все. Тогда, может быть, еще там получилось бы. А ты... Все равно они сюда не полезли бы. Нормально. Наверное. А лет, кто же лет, кто-то 10 не лазил вообще. пауки не везде, все. Понятно. Вот сюда можно выбраться. Ну, давай, скажи... давай на склад. Этот склад у них похуй. Похоже... Аккуратнее. Сейчас у меня что ХП отнимется. Ну высота не маленькая была. Так, э -э -э патрончики есть тут? Что-то есть? Нет ничего. -мо. моё. Стой, ты... Они походу спалили. Надо что-то делать. Я лампу разбил зачем? А вы синие? Нет. Не слава. Потери, конечно, у вас всегда будет потери. И давайте по одному сюда. Ох, нифига себе. Больно, конечно, же ты хотел. Проклятие. Давайте по одному, пацаны. Тебе крышка, гад. Я ч ⁇ не попал? Так, зачем ты по нему? Черт, Потери. у вас все уже никого нету все уже нет таких Фиг больше уже все все сдохли у вас потери везде уже на базе этой точно все нету патрона больше есть конечно с ша лучше будет В ближнем бою здесь хорошо очень Но жалко что тут всего одна стволка а не двух столка это конечно печать о, сейчас так раз поиграть у хорошо. Кому-то он уже молится походу. Так, все никого нет, все тут уже. О, тут еще вход какой-то. А, это мясо комбинат у них походу такой, да? О, давай. У них тут. Наркоманы, смотри, выращивают марихуану. Ой-ой-ой. По ой! Что? -то они то уже заподозрили. Опа-на. Одержать хе хе Нашего подстрелили! Ну-ка муня, как ты допрыгался. Нет. Опа-на, тут снайперы. Нет, ты сдох уже. Капец, тут какую стелс надо иметь, чтобы потери. Сейчас будет потери. Опа, потери. А всем плевать, они сидят там, едят там нормально все. в Столовки там у них вкусненько, да вообще. Плевать на потери вообще. Блин, модней вот реально взять пистолет пулемет, просто хороших очень. Как они взяли вот этот ключ, включали эту фигню, красную вот этот эту луч, я не понял, как они, двигатели у них тут есть, офигеть у них тут, конечно, <плёк> что вообще <сейчас плёк> слабенько А у него, походу, ничего даже не было с собой. Не выпало ничего. Как так-то вообще, а? Ламики, конечно. Да куда идти вообще? Тут кодов полно, блин. Куда хочешь иди. Но я пойду сюда лучше. О! Правильно А Отсюда не надо. Да выключит. Личный свет. Зачем тратить правильно свет? Мне приходится пригодится еще. Фигите их тут. Ну, Все, коммуняки нету. Вы даже не знаете, где он. Я просто зачистил их всех. Они даже не знают где. Я. А нет, уже знают. Ну сейчас начнется. А у меня патроны закончились. Так как так, да? Да сколько их там вообще? Все, лежать. И где? Там же был один. Я же видел, прям рядом был. Куда ты еще вниз идет? Нет, вниз я не пойду. Чего? Как он тут оказался вообще? О, сам спустился. Где еще? А где этот дебиляка Давай... Выключай все нафиг. мне походу, сюда пошли. Блин, спали, ну, я же говорю... Куда тут нельзя спрятаться? Даже. А, -а, а, беги. Опа, она мимо. Ага, сзади еще приходят. Короче, со всех сторон идут. Так какие не бессмертные, что ли? Да сколько их тут вообще? Их тут миллиард, потери! что ли? А, да они вообще как... Они в этом... В этом э экзоскелете. Офигеть можно. А можно их броню забрать? У них топовая броня. У меня вообще кожаная рубашка. И все. Да, кожаная рубашка. И больше нифига нету. Какого фига у них тут? Ну уходи. он же всем расскажет нет не будет такого Хотя, наверное будет концовка плохая правда но это уже его проблема. эти концовки заработать ты выхожу издаюсь а потом бах он взял всем спали, сказал что я здесь сейчас начнется опять капец Ой. не мне рано еще туда так что у нее тут записки какие-то есть нет? нифига нет нету. Выключай все нафиг. Ухо, что-то взорвалось. Вот это да. Как это так-то взорвалось все? Какой имени великого Красный Шпион взятый с А, это тот, который нас спасал. Не его не возьмете. Но меня точно не возьмете. О, это правильно. Давай убивай его. Давай быстрее. Давай, давай, быстрее, пока не задохнулся еще. Все, давай, пошли. Это уже началось. Нет, блин, закрыли двери, ну зачем? Не успел чуть-чуть. Ого, это да как одним махом он так меня затащил? Ничего себе! А, сквозь тьму я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно, я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь кленедарный театральный лежит через Катакомбы. Я никогда раньше не не бывал в этих местах и без своего нового друга. А, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Наверное, он, наверное тут не первый а ага. Не, ну это, наверное, следующая следующей серии. Стать, а, а чё я... так, тебя, Тебя оказывает... не близ... нету. только, что они отстали, да и ворота закрыли. Да потому что они испугались, там половину перебил я уже. И Там у них вообще, по-моему, никого не осталось почти. Давай быстрее, быстрей. быстрей. Так, у тебя есть что-то? Три патрончика. У ну, кого-то там все-таки... Кто-то не выбрался оттуда. Вот это нет. ⁇ -мо ⁇ надо, короче. За мной. Куда? Куда за тобой? Офи, что тут происходило вообще? Тут, походу, скорпионы живут. Завал. Похоже, и пули... Да, и сейф тут что-то делает. Да. Тянет. Значит, есть, выход. есть, конечно. Вот сюда можно, наверное, пойти сюда правда все паутине а ничего страшного ну как мне даже нет а вот ну, теперь появилась почему я до этого не мог открыть я уже знаешь что сюда... открывай ой до сих пор нажимаем вот так все давай полезли ой шагу не ступить это везде паутина зажигалка Это не, Но... Да Но... не Но... надо. О, опять эти скорпионы начнутся. Да, Они уже Постой, Артём, не торопись. да я не тороплюсь. А я уже проходил через это. Это нормально. а ага, Потом бах выскочили О, из угла. Верить им вообще нельзя. Никому. Да. да. Вот это да. Так просто туда не подняться. Ну да. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Ага, конечно. Он тут же лет три... Сколько стоит заброшенным? Лет двадцать? Даже больше. Есть! В а, значит кто-то еще тут ездил? Получается. Чисто. Ага. Все, поехали. Ну, ну, поехали. Кстати, можно выбраться, если что тут он. Ну высоко какого... довольно да. Что с ним? Встал? Все, застряли. Нет, вроде бы нет, еще можно ехать. Ну да, высоко, высоко, конечно. Руками усилий, он это, все он застрянет, долго выбираться будет. Ч ⁇ все? Ну, конечно, же ты хотел, 20 лет не работал. Тут баг заработать должен. Надо да, он гудит у Много. А, да, серьезно, светом А я даже не знал, что надо светом А, с фонарем? Серьезно, фонарем? А я думал, можно и зажигалкой Зажигалкой будет быстрее, скорее всего Мне так кажется Серьезно, как от света можно умереть? Так, да, мразь. Спасибо. Один за всех. Почему я не могу пробраться? Еще рано, что ли? Так, так все, забрал патрончики. <дых> Блин, что-то я уже реально... Про него я а противогаз не надо надевать или нормально все ладно противогаз не надо значит. у тебя аптечка Фидуле. зарядить фонарик а зачем Кого не подпускать? Не-не-не. Все-таки умирай, умирай. До свидания. Давай сюда, на него. Да я фонарь на Да То у меня он сейчас разрядится вообще, вс ⁇ сдохнем. Мне только зажигалка останется и вс ⁇ О. Так тут, по-моему, перепрыгнуть можно было, в принципе. Если паркурист. Я паркурист, у то нормально можно О! перепрыгнуть. А я как? Давай мне тоже эту палку. А, Нифига себе. Все, до свидания. Открылся, Зачем? Да что, босс какой-то их как увидел, Зачем ему это не берет вообще? Пока брюха видно. Не Все, сдох. Давай. Я фига сих там. Офигеть их там сколько. На цвета уже есть. Них же свет убивают, это ты. там дофига очень. Они уже красные все стали. Готов? Пошли. Ну, вроде бы готов. уху Нормально. Артём, ты цел? Да? Давай, надо ну, надо, конечно. Что, не но, здесь они нас не но это не точно. Ну его, мужика, тронули, значит. Значит, все таки Свет их не убивает. Артём, без Дай хоть факел так у меня есть а, э -э азар, зажигалка. Да я туда пойду, там тоже есть что-то интересное. Ладно, ну да, вот сюда идем. Они и тут, похоже, да? Не от меня. Они везде бегают, вообще. Офигеть, сколько тут у них. Все паутине, офигеть. по-моему, уже не Скорпион, это уже кто-то другой. А, нет, Скорпион. Нормально в дырку убежал. все. Они в норах и живут тут, в принципе. Я уже помню еще, когда мы в прошлый... ну, прошлых сериях проходили. Ну, еще другую серию игр конечно. Метро 2033. Тут тоже были вообще везде они. Но мы немножко проходили, там не сильно много. А здесь вообще их капец как много. Мы что тут чуть-чуть заметили. Тут горит. Слушай, сейчас горит фонарь. нахрен все. Да? не тут закрыто. По правдам двигаю. Я... Куда я пошел вообще? По-моему, тут не надо было сюда идти. По проводам. Угу. Все, убежал. Ну чё, давайте, подходите. Чё, вы боитесь, что ли? Чё такое? А чё такое? А чё такое? А чё мы уходим? Офигеть, пол. Капец. по хо хо хо Чего они не издыхают? Я не понял. Капец их сколько тут. А ч они не вздыхают, я не понял. Я сейчас зажигалку от. Короче, надо зажигалку брать с собой. Это самое лучшее против них. Реально. Берешь зажигалку такую и все. И все сразу хорошо становится. Просто их сжигаешь нафиг и все. Не жалеешь. Хопа. А что тут шины делают вообще? Так, или где ли Где эта электропроводка? Я не понял. Вот она. Все, давай ключ. Все, включай. Все, выбираемся отсюда. Надо побыстрее. О, не пробьёшь, ага, ну чуть меня не Чего убили. Пошёл? Капец какой-то. Я даже не, не ожидал, что такое будет. Ну и, короче, можно намного легче этим пробить. Просто зажигалку включил, и все, И фонарик, и это все сразу двойная смерть ему. А, путь через свет. До да, театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким-то малым не было это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности, а наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Это правда. Если тут Понимаете так жестко, отрываю. то я боюсь представить, что будет наверху. Хотя мы там были лучше наверху. На отсюда остался только один путь. По поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Конечно, нет. Нам, Артём. Похоже, схрон да, это правда. Ну все, давайте заканчивать. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение третью серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.